Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для клёва». У меня для вас очень хорошая новость. Не знаю, как вы, но я заранее э, подготавливаю свой автомобиль к эксплуатации в зимних условиях. Поставил зимнюю резину. Вот, и как только будет необходимость, я домкратом сам подниму машину и поменяю колеса. Так вот, компания «Каталин», в которой я обслуживаюсь, э, предлагает для подписчиков канала «Всё для клёва» 10% скидку. Вот. Для тех, кто знает пароль Все для клёва – это клёво». Поэтому, если необходимость есть, заходите в наш магазин Все для клева на рынке початок, забирайте такую скидочную карту, либо приезжайте по адресу Видеопольская дорога 3Б. И вас обслужат, если вы говорите пароль Все для клево это клёво. Опытные специалисты на итальянском оборудовании качественно обслужат ваш автомобиль. Приходите на станцию техобслуживания на видеопольской дороге 3Б. Своевременно обслуживайте свой автомобиль в компании Каталин чтобы ваша езда была комфортной и безопасной.